И украинский народ попросит прощения и прийти на все условия, которые сегодня требует Россия. Это для него будет самым правильным и патриотом... Даже слово не могу назвать, но он, он не патриот. Но он. Это для него будет он, шагом, чтобы... чтобы не был опущен.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 Про Тумусуада. Про него у нас один дом. Говорить, что он... Ну... Все там думают, что он что-то представляет из себя, но он всего лишь болтун. За ним ничего не стоит, да. я вас тоже прошу, да. оставьте его, да. не слушайте. Ну, просто интересно бывает, когда он ерунду несет, да. когда наш брат, да, он чморит его там, <coughs> на его же да, в выступлениях. Ну, я иногда тоже сегодня, по-моему, да, вчера, а сегодня, да, он слушал, да. как он говорит, он да. и как-то он. Да приводил примерно брат. брата, пример, да, приводил, да, он доказывал, что в его, в его словах, ну, сколько он неправду говорит, сколько он чушь несет там. Это он не самостоятельный человек, я вас уверяю, да, Его держит да, он спецслужбы европейские, да. Он. И он за это получает там копейки там.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 за то, что с тобой сделал. Он, он скажет, да, придет время, там год, два, три, пять, потом я это, ну это болтологии там, Таким болтовнам мы много видели. Поэтому про него да я вас прошу, кто даже наших братьев до он, его до, пусть дальше да он.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 10% процент, наж, халбор, басбол, эмир, футбол, басбол, наж, где я не ушёл, наркотик.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 иорданским чеченцам часами сутками говорит